Ребят, приветствую, добро пожаловать на мой YouTube, меня зовут Давыдов Денис, в сегодняшнем видео разберем интересный проект, проведу вам анализ интересного токен токенсейла, который вот-вот уже стартовал, и сейчас у него приватный раунд продаж, э, за которым последует публичный раунд, за которым последует листинг на бирже, и здесь можно крутые поднять иксы, но прежде чем торопиться заносить куда-то деньги, давайте проведу вам обзор, досмотрите ролик до конца, называется RioX, это некая игрушка, play to earn, игрушка, которая подразумевает сюжет зомбаков, то есть вы сражаетесь за собственную жизнь, защищаетесь, так сказать, да. Я думаю, это очень классное направление, поскольку я вообще тащусь от всего того, что связано с зомби, от того, что связано с различными такими вот приколюхами. Не знаю, напишите в комментариях, как вам заходят такие вот темы, мне вообще нравится очень сильно. По крайней мере, китайцы просто в восторге от этой движухи и просто их от этого не оторвать. И сегодня как раз-таки Rio X проект, который и в этом стиле подразумевается. То есть, данная игрушка также заняла первое место на бразильской игровой выставке, ребят, среди местных игр. То есть, это тоже о чем-то говорит. А в игре есть два режима. Вы можете участвовать через режим PvE и PvP, так называемый. То есть, что это значит? То есть это два таких основных направления в Play -to -Earn. Либо вы можете сражаться с ботами с, э, с компьютерами, с искусственным игроком, так сказать, либо вы можете сражаться с живыми э, игроками, которые так же, как и вы, в режиме онлайн, участвуют в этой теме. Вот. Также здесь еще бывают, ребята, могут встречаться такие сюжеты, что.. Такие, как и вы тоже, есть люди, которые сражаются за свое выживание, будут тоже претендовать на ваше имущество, которое вы заработали непосильным трудом, так сказать, да? Поэтому вы можете тоже либо с ними сражаться, либо можете с ними объединяться в какие-то группировки. То есть для защиты своего имущества, вам, конечно же, придется какие-то строить укрепления и прятать там уже свои ценные вещи, то есть оружие, там, какие-то драгоценности. То есть это в игре все подразумевается. Что по токенам, по токенам? То есть два вида токенов. Рио Коин внутренний токен, который зарабатывается здесь за убийства различные, то есть вы можете зарабатывать, если убили, допустим, других игроков, зараженных замочили, то есть это будет все способствовать заработку. Его можно будет тратить на внутриигровые различные предметы, допустим, еду, лекарства можно будет покупать. И следующий токен это X токен, его можно будет получать в обмене уже на RIO coin в соответствии с определенными лимитами. За него можно будет уже покупать там различные земли, NFT-шки, тайники, билеты в различных мероприятиях то есть в офлайне, так сказать, да, уже также данный токен можно будет застейкать и добавить в фарминг и приумножать его, за это можно будет получать тоже определенные бонусы, то есть в каких именно видах это все будет реализовано То есть, допустим, ранний доступ к новостям к различной другой информации то есть к тестированию новых внедряемых в игру функций допустим, приоритетный доступ к каким-то новым скинам, возможность участвовать в NFT аукционах с ограниченным числом пользователей. да, Участвовать в голосовании можно за определенное обновление. То есть, тоже вам дают ряд определенных преимуществ. Также лучшие игроки, которые здесь будут попадать в топы, они будут вознаграждаться эксклюзивными призами. Это конкретно по идее, конкретно по стилю. Очень даже, очень даже. Мне такие вот движухи заходят. Следующие, ребят, по анализу, что вам еще нужно знать. В мае у них запланирована альфа-версия игры, на которую уже... Записалось уже более 75 тысяч игроков. И в следующем году планируют проведение турниров различных для гильдии уже с денежными призами от спонсоров. То есть листинги запланированы на дексах, на централизованных биржах в июне. Поэтому сейчас конкретно можно на в принять участие. Смотрите, ребята, у них есть договоренности с такими лаунчпадами Daumakers, Edify и Blockpad. Соответственно, это уже идет речь о IDO. Соответственно, там уже другая цена, соответственно, там еще, помимо всего прочего, вам нужно холодить токены данных лаунчпадов, которые стоят тоже не маленьких денег. Если речь идет о привате, о привате, который я вам сейчас и предлагаю, вы можете гораздо дешевле купить токен и не холодить, не покупать данные лаунчпадовские токены за дичайшие деньги. То есть вы можете тоже сэкономить на этом и заработать гораздо больше. Но во всех условиях приват-раунда далее в этом видео. В плане партнеров у данного проекта очень много интересных таких крупных компаний это Nvidia, Amazon то есть много достаточно фондов сюда позаходило даже эти две компании уже говорят о многом то есть сами понимаете что такие компании не будут какую-то дичь заходить таки экономики все довольно у них хорошо то есть общее предложение токенов 1 миллиард 45 процентов выделено здесь на вознаграждение игроков то есть 4 процента выделено на предоставление ликвидности в момент листинга как бы это немного много ни мало но я считаю должно хватить по крайней мере чтобы удерживать цену от серьезных просадок и одновременно от того чтобы сдерживать рост при наличии огромного спроса то есть в принципе, адекватное, адекватное распределение. В команду здесь идет 10% с 12-месячным клифом. Это значит, что 12 месяцев будут токены определенно заморожены. То есть не будет, так сказать, командного слива. И по 4% в течение 25 месяцев будут у них разлоки. Поэтому я считаю, отлично. Хороший незавышенный процент. То, что нужно для нас с вами, для инвесторов, чтобы нас же не укатали. Вы, когда заходите на приватном раунде, для АТГ выделено 5%. То есть в момент листинга будет вам разморожено как инвестору 5% от ваших инвестиций. Далее следует трехмесячный клиф, который подразумевает со стороны разработчиков привлечение медиа, комьюнити, блогеров, органической аудитории, чтобы проект набрал, так сказать, мощь за это время. Чтобы не было такого часто встречаемого сюжета, когда, допустим, инвесторы все позаходили, им все токены поразмораживали, они все слили это в дно, и все, проект потом не смог восстановиться и заскамился. Поэтому... Это уже давно не практикуется, то есть используются постепенные разлоки в течение определенного периода времени. Здесь достаточно умеренный срок, в течение 19 месяцев последующих вам будут разлоки с 5% начислениями токенов регулярно, ежемесячно. Это тоже круто, то есть вы зарплату получаете каждый месяц в этих токенах. Дальше вы либо их лдите, либо вы там продаете, либо используете в игре, то есть это абсолютно ваше решение. ТГЭ, то есть листинг запланирован на 2022 год. На публичном раунде уже цена будет 3 цента и, соответственно, уже на публичных площадках, на, на лаунчпадах еще плюс ко всему вам нужно холдить токены различных DAOMAKER, CDFI и прочих площадок, если вы будете на данном раунде заходить. Не забывайте об этом. Команда здесь достаточно большая, из 18 человек состоит. Так, ребят, по социальным сетям есть у них Telegram, Discord, Twitter. Видно, что количество подписчиков пока небольшое количество, поскольку только-только раскачивают. И видно, что еще маркетингом так таковым не занимались. Но достаточно активно жива аудитория у них в социальных сетях. Это хорошо. Дорожная карта у них прописана аж до 2023 -го года, уже после самых важных игровых моментов у них планируется подключение виртуальную виртуальной реальности. И выход уже на другие игровые платформы, типа Xbox, PlayStation. Поэтому вполне реально, поскольку геймплей очень такой интересный. Не такой, который э, часто встречаем в плейд То есть э, дичайшая, неудобная графика. Здесь достаточно прикольный такой намечается у нас движ. В принципе, на этом все. Хотелось подытожить то, что игра достаточно интересная. То есть, э, то есть момент выживания, зомби, апокалипсис. Это все интересные тематики, которые набирают огромные аудитории. И огромное количество поклонников у данного жанра плюс здесь достаточно крутые партнеры достаточно глобальные мощные партнеры в виде NVIDIA и Amazon плюс на такие ланчпады когда проекты листятся а например это Downmaker, Sidify как правило это уже будущие иксы, то есть по статистике проекты все которые листятся на данные ланчпады именно запоминаются хорошей статистикой поэтому проект очень даже интересный в котором считаю стоит однозначно поучаствовать но для того, чтобы участвовать в публичных, э, раундах, публичных раундах, вам нужно халдить токены различных халанчпад-площадок. С этим мы уже разобрались. Для того, чтобы участвовать до публичных продаж в приватных распродажах, вам нужно э, первое, либо участвовать параллельно с фондами, либо участвовать с, э, ну, с комьюнити различными, то есть участвовать в пулах. И сегодня нашел вам интересный такой криптоагрегатор, называется Крипто Инсайдер, в котором как раз таки предоставляют проекты, которые несколько раз уже до этого были проанализированы, прочеканы, так сказать, да, предоставляются иксовые проекты, в которых вы можете получать без надобности холдить большое количество токенов лончпад получаете локации гарантированные с возможностью входа в тот или иной проект, причем вы получаете достаточно отличную локацию, лицензия стоит 250 долларов, приобретая данную лицензию, вы получаете э, локацию в 1000 долларов для участия проектах ребят соответственно из этих денег вы можете заносить либо 100 либо 200 либо 300 долларов тремя номиналами то есть э, на ваш выбор соответственно когда вы израсходуете данную лицензию вы можете данную лицензию израсходовать участие допустим в нескольких проектах в трех в 5 в 10 проекта допустим на примере 10 проектов вы можете в каждый позаносить там по 100 долларов соответственно таким образом можете израсходовать свою лицензию и на каждый проект допустим на примере rio x Здесь существует максимальная локация, ребят, 300 долларов. Занеся эти деньги в этот стартап, при этом без надобности холда токенов на лонжепадовских площадок, вы уже участвуете в привате по выгодной цене и участвуете здесь на выгодных условиях. Поэтому сейчас еще здесь пул доступен, пул, в который еще в момент записи видео открыт вход, поэтому регистрируйтесь на данной площадке, пишите мне, я вас проконсультирую, как занести деньги в пул, чтобы поучаствовать в данном стартапе, поскольку желающих очень много. И, к сожалению, я могу предположить, что в момент записи видео или после просмотра этого видео, допустим, спустя час, спустя несколько часов этот пул просто разгребут. Хотя кто его знает, то есть, может быть, еще будет место, поэтому можно будет, если что, еще вписаться. Поэтому, если вам интересно поучаствовать в данном стартапе Rio X то регистрируйтесь на площадке и через вкладку покупка лицензии и с последующей покупкой монет вы можете купить токены RIO на данной площадке если у вас возникнут вопросы то напишите мне в личку либо в комментариях задавайте вопросы я вам помогу максимально оперативно быстро по данной площадке, по данному агрегатору еще будет э, серия видео с объяснением как работает данный агрегатор и все прочее обязательно еще будет контент но сейчас так как проект появился такой X-образный, Записываю такое очень быстрое-быстрое-быстрое оперативное видео, ребят. Для того, чтобы вы не прозевали иксы. Всем пока, хорошего настроения, успешных вам инвестиций. Всем пока, до новых встреч, новых видео.